Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик, и сегодня вы узреете нечто. Да, а почему нечто? В общем, давайте пройдем такой небольшой эксперимент. Что если бы Фиш Суп стал плеером на несколько каток? Давайте проверим. Интро, погнали. <плес> Ой, это я появился что ли? Так, ой, меня убили? Так, нужно что-то предпринять. Так, у него нож, давайте его убьем. Ну-ка. Так, все, я его убил. Сломаем стекло. Бежим к ним на базу. Так, где, где они? Их двое настрое. Сейчас мы их покажем. Так, так, отлично, я его убил. Где следующий враг? Так, где, где, где? Так, я слышу кого-то, он нас обходит. Так, ой, тут, блин, меня убили. Какой ты плохой человек, давайте напишем это в чат. Как писать, почему я выкинул оружие? Так, Бло... блин, я пишу на английском. -о ой. Так, давайте идем дальше убивать их. Так, отлично, убили. Так, а как кинуть гранату? Так. Как кинуть гранату? Почему я выкинул оружие? Там человек... Блин, меня опять убили. Мне не нравится эта игра уже. Почему меня убивают? А я не могу. О, отлично, я убил его. Так, там снизу был у нас враг. Давайте пойдем. О, это мой калаш, кстати. Так, который я выкинул, но у меня новый уже, да. Давайте пойдем сюда. Так, отлично, мы убили еще одного. Так. Блин! Мне не нравится, почему меня убивают? Там еще один. Давайте попробуем его убить. Так, блин! Почему он меня убил? Давайте спросим, как кидать гранату. К а к. Ки, Блин, меня опять убили, когда я писал. Так нечестно. Разрабы, пофиксите, пожалуйста. Так, давайте продолжим. Как кидать гора на... Блин, меня опять убили. Граната, гранату. Так, все. Так, отлично. Я убил его, я убил его. Да, блин, стой, там его двое. Так, мне ответили в чате. Так, четыре. Так, давайте. Опа! Блин! Я не попал. Минус 20 всего! Почему граната такая слабая? На! Отлично. Тут еще где-то был один. Так, блин, он меня убил. Мне не нравится этот режим. Давайте выйдем отсюда. Блин, у меня игра зависла. А, нет, все отвисло. Блин, давайте пойдем на другой режим. Арена снайперов. Тут, надеюсь, будут нубики. Тут, тут бот один. Так, ну-ка. Блин, он по мне стреляет. Давайте возьмем другую пушку, кстати. Возьмем вот эту. Так, ты где? Так. Но. Ну. Ты... Блин, я упал! Я упал. Еще лагает как-то. Почему лагает? А ну-ка! Ты где? Спаси меня. Да я тебя убью. Вот, я здесь снизу, я тебя стреляю. А как строить? А как ломать блоки? А блоки нельзя ломать. А почему? Так, давайте попробуем взорвать. Тут нет грана. Это что? БПМ. Так, я понял. Нак, уйдем отсюда. Блин, мне не нравится этот режим. Я упал куда-то. Давайте зайдем. Блин, а почему опять на эту карту? Поражение, я еще и проиграл. Нельзя. Блин, давайте зайдем на режим бомбы. Тут три человека будет. Так, давай. мы. Почему он тебя выигрывает? Давай. Соберемся. И это. Убьем его. А почему я не могу покупать ничего? А, это другой раунд. Ну ладно. Ой, у нас один на один. Так, давайте его убьем. Он написал ку. Так. Оп. Блин, у меня залагало. Почему? Почему минус 95? Он читер. У него чит, чтобы у серверов лагало. Все. Почему так все лагает? Он читер. Почему я сам стреляю? Что это было? Защищать. Давайте. Я сяду тебя на тебя и буду высиживать. Он идет. Давай. Ты где? Минус 32. Вроде в голову попал. Блин, он читер. Он прыгает и стреляет. Это невозможно. Разрабы забаньте его. Он читер. Давайте попробуем сделать что-то с Калаша вот здесь. Давайте зажмем. Он читер. Я не хочу с ним играть. А то еще проиграю. Блин. Давайте попробуем гонку вооружения сыграть. Что это? Кто это? На! Отлично! Одного уже убил. Так, где следующий? Вас вроде тут 4, а так вот вроде мало. О! Привет! Я тебя зарежу! Резня! А! Уйди, пожалуйста! О нет! У перезарядка была, так нечестно! Вы с читами играете, читер. Так, давайте, я тут видел одного человека, где тут одни трупы остались. На! Отлично. Так, нет. Почему по нему урон не проходил? Он тоже читер. Так, отлично. Я не крыса, а они все кры. Отлично. Так, убегаем, убегаем. Там их было трое, вы видели? Так, на, отлично. Так, давайте зарежем его. Если он еще не умер. Он умер. Так, давайте пойдем сюда. Блин, он читер. По нему урон не прошел. Чи -э читер. Читер. Отлично! Я его убил. Он еще какие-то... А, син, ну, меня опять... Уб... Мне не нравится эта игра. Я... Мама! Ну, а на этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась такая рубрика, наверное, не знаю. Пока это один видос, но если вам понравится, вы оцените, можно будет записать еще пару таких видосов, как будто я стал плеером. И можно придумать какие-то новые идеи. А всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.